так вот такая квартирка это прихожая здесь кухня в кухне все есть посуда холодильник все необходимое ну как в обыкновенной кухне это балкон дальше идет коридор слева вот туалет и душ все чистенько там полотенце все есть все необходимое тоже есть комнаты вот такие небольшие по две кровати и шкаф вполне достаточно место ну как в гостинице сделано две такие комнаты есть еще одна побольше комната там два шкафа в общем тут с семьей можно заселиться здесь прихожая здесь гостиная, здесь телевизор все необходимое, чтобы можно было собраться вечером посидеть дальше завтракаем мы обычно на балконе вот такой вот балкончик очень удобно вот там, где видны пальмы там уже море, там песочный пляж одна минута до моря можно купаться с другой стороны тоже море видно, но там пляж каменистый там можно гулять вот, в принципе, такая квартира. Вот здесь внизу кафе есть. Можно позавтракать. Очень недорого и очень удобно. Спустился, позавтракал, поднялся. Или что-нибудь приготовил сам. Вот такая. Вот кондиционер вверху есть. То есть, если жарко, можно сделать прохладно. Ну, если холодно, можно сделать тепло. Такая вот квартирка. Вот здесь у нас шкаф со всеми необходимыми. там Для кофе, для других напитков сентябрь, октябрь, ноябрь э, погода уже не такая жаркая но в принципе, как в Гамбурге лето чуть теплее даже море очень теплое, я купаюсь с удовольствием, да и все купаются полно людей на пляже